Доброе утро, вечер, день, ночь, не что что вас там Тема сегодняшнего видео Расклада это Какой человек заинтересован в отношениях с вами Первое, второе, третье Да, камушки Да, камушки Не хочу свечи Сама теперь не хочу свечи Вы меня переубедили, мне третий Первый, вот так, давайте на стрим я еще покажу Вот первый вот такой Второй вот такой, интересный вот такой И третий Вот такой вот, всем показал? Погнали. Три варианта, три человечка. Сначала мы будем смотреть описание данного человечка, какого человека вы загадали. Потом узнаем, в каких вы отношениях с этим человеком. Если вы не знаете этого человека, то тогда посмотрим его ближайшее проявление относительно вас. Вот я к чему. Вот, короче, как-то. Так, поэтому погнали. Я думаю, что здесь... В принципе, можете на стол нажать, посмотреть, какой нравится, какой не нравится, все дела. Вот, все. Здравствуйте, кто загадал первый вариант? Э -э -п -п -п -п -п. Какой человек заинтересован в отношениях с вами? Описание сначала. Потом узнаем о ваших отношениях с ним, с ней. Без разницы, просто о ваших отношениях. И если вы его не знаете, либо ее не знаете, о ближайшем проявлении относительно вас. Давайте как-то в общем плане, да. Так, описание этого человека. Какой человек заинтересован в отношениях с вами? Описание этого человека. Человек у вас достаточно неоднозначный, я бы сказала, да. Он сначала, вот этот человек сначала подумает, прежде чем что-то ответить, что-то сказать, либо что-то сделать. Человек больше имеет какую-то созерцательную наклонность ко всему и вся. Может брать на себя очень сильно многое, любит обдумывать, возможно, также любит побыть в одиночестве. Не может без какого-то человека рядом либо вообще без людей рядом, потому что это дает своеобразную ему подпитку, возможно, также его самооценки. вредно у вас с человеком раз раз говорю, вреднюлька, еще-то есть некоторая наивность, а возможно, даже в некоторых вещах некоторые заблуждения. Человек достаточно хитер, умен. Но сначала человек, конечно же, подумает, нежели что-либо сделать, какие-либо действия в его жизни. Он может быть очарован, околдован и романтичен. Хм, вот такой у вас интересный молодой человек, либо молодая женщина, кого вы там загадывали. Ну, знать всему цену. Есть немножко приверженец, человек такого, что каждому каждому свое, каждая по заслугам. То есть вот здесь, возможно, какие-то жизненные уроки человек а, проходил. А, и это касаемо денег, касаемо вложений, касаемо каких-либо вещей, ну, связано с отдачей и принятием денежных ресурсов, возможно, также каких-то похвал. То есть здесь, возможно, жесткие немного уроки человек для себя уяснил. Уяснил. Вот это важно. Ладненько, давайте, интересно, интересно. Ну, давайте, давайте, давайте дальше. А, давайте узнаем о ваших отношениях с этим человеком. Какие у вас отношения с этим человеком? Так, шестерка жезлов, семерка. Так, а вот это интересно. Давай вот так, и вот здесь две. Ну Давай это и здесь. Вы его знаете, это однозначно. Здесь могут проявляться дружеские. Отношения, какие-то, возможно, пофлиртушки. Также есть такая вероятность, что вы с этим человеком, возможно, как-то знакомы все таки с детства. Либо с какого-то такого большого периода. То есть это больше основано здесь отношения на, возможно, некотором развитии вместе. Но вы, вы этого человека однозначно знаете. А с этим человеком... У, этого, у вас к этому человеку есть достаточно сильные также чувства. Здесь, какая здесь присутствует какая-то взаимность, дорогие мои. Нет, здесь такая именно позиция больше. Ну как, Какой человек заинтересован в отношениях с вами? То есть здесь человек, который вам нравится, и вы этому человеку нравитесь, и причем обоюдно. Возможно, связано у вас как, какой-то такой момент. Ваших отношений с детьми, либо с прошлым. То есть, возможно, здесь и долгие отношения, тут тоже я бы могла бы сказать. Но вы этого человека достаточно знаете, и этот человек также вас достаточно знает. Есть, есть здесь такие же некоторые страстные чувства по отношению. Да, это вот как будто первая любовь, первая какая-то симпатия. Возможно, та, та симпатия, которая явилась какой-то роковой. Вот здесь немножечко даже в таком жанре, я бы сказала. Человек у вас недостаточно под такими картами, у вас существует. Но для, для этого человека жезло немного является роковыми вещами. Поэтому я и сказала. А если бы человек был такой тоже жизненно Я бы сказала, все нормально. <с> а здесь для человека, да. Возможно, это какие-то первые ощущения, первые отношения, первое влюбление в разном возрасте. Но здесь именно взаимность людей, здесь как-то интересно. Возможно, с помощью вас этот человек начал испытывать настоящие какие-то ощущения, чувства, и нашел какие-то новые для себя ощущения по отношению к противоположному полу. Вот здесь я бы сказала, вот больше в таком контексте, да. Так что, дорогие мои, да. То есть здесь прям, да. Но здесь взаимная симпатия так какой человек заинтересован в отношениях с вами ну в принципе описание давайте все-таки о его ближайших проявлениях относительно вас давайте его ближайшие проявления относительно вас раз Такое такой такой ощущение как бы какая-то недосказанность. Дайте его ближайшее проявление относительно вас. я бы не сказала, что прям сильно как-то прям заинтересованности проявления, но некоторое спросить, некоторый диалог, некоторые разговоры здесь в принципе может присутствовать. Я не думаю, что это будет являться ко всем... Ко всем вариантам здесь. Я прям сразу говорю, то есть это не для всех. Но здесь человек с вами как-то будет разговаривать. Человек как-то о вас что-то узнает. Не ко всем такое проявление относительно вообще всех ситуаций. Не у всех такое будет. Но у многих возможен такой период, когда некоторый диалог между людьми, он будет присутствовать. Да. А диалог, возможно, у вас будут как-то не совпадать идеалы каких ли какие-либо идеалы в ваших жизнях у обоих людей. Вот здесь. Я бы сказал, у вас не совпадают с этим человеком какие-то идеалы жизни. Вот. Вы на этих, кстати, этих моментах вы можете друг другу расстроить. Вот. И вот к чему. Поэтому ближайшее проявление, могу только сказать, некоторый диалог. Я не думаю, что это касается всех. Это прям сразу. Только каких-то некоторых избранных женщин определенных, которые все-таки какое-то доверие, недоверие, но как-то завоевали в каком-то отношении с этим человеком. И все же я бы могла не то чтобы предупредить, но все-таки ваши идеалы не совпадают с идеалами этого человека. Вы можете от, этом, от этого немножечко взгрустнуть, либо, либо вместе, либо поодиночке. Здесь есть какой-то такой притык и камень преткновения. Поэтому вот как-то так, дорогие мои. Не бойтесь открыть, открыть свое сердце, дорогие мои, даже если совсем больно, либо как-то неприятно. То есть я бы могла бы сказать больше, возможно, некоторый совет некоторым людям, если он нужен. Такой полноценненький, прям расходит. Да, не, бой, не бойтесь открыться здесь молодым людям, либо молодым женщинам, как вам угодно. Даже как бы это не было страшно, либо как бы в своей голове, э, не думали, что как-то обернется не так. То есть вне зависимости от этого. Есть, могу предположить, возможно, с помощью этого человека могут происходить тогда некоторые уроки, раз такие интересные у вас советы даются. Поэтому, дорогие мои... Короче, какой-то такой момент. А, спасибо вам за то, что досмотрели. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал второй вариант? Второй. Без книжечек сегодня все, без книжечек, книжечка в стопе. А, здравствуйте, кто выбрал второй вариант? Все. А то хватит мне, тут ширли мыли Второй вариант. Какой человек заинтересован в отношениях с вами? Первое описание. Первое описание, то есть прям сразу выскочил. <смешненько> описание потом о ваших отношениях и его и его ее ближайших проявлениях относительно вас описание этого человека о как <смешненько> о как я даже даже проглотил матери о как описание этого человека. Любит, либо имеет семью, либо любит свою семью, семью либо ценит семейные ценности. Но ну, я бы здесь немножко сказала бы по-разному, в зависимости, конечно же, от ситуации в жизни человека. Возможно, человек даже уже в отношениях, то есть я не исключаю даже такой момент, но не для всех, не для всех, бывают немножко другие случаи, здесь я не исключаю спокойный, самодостаточный молодой человек, любит спокойное времяпрепровождение, достаточно дальнозорг и дальновиден. Немножко присутствует есть какая-то харизма, властность по отношению ко всему и вся. Он чувствительный и чувственный, я бы сказала. Да. Он знает, он знает толк между чувствами и мыслями. Ну, понимает разницу. Но иногда порой таких людей его жизни связаны, я бы сказала, с работой. Вот здесь наоборот бы я бы уперлась бы в то, что связано с работой. Ну, его как вторая вторая любовь — это работа. То, чем он занимается, то, чему он дышит, то, чего он может посвящать всего себя. Да. Mm-hmm. справедливости совестливости вот здесь бы я бы не сказал что в некоторых позициях человек может быть совсем бессовестным правда в некотором есть присутствует нет некоторая совесть то есть здесь но ну, человек ну сам себе на уме может быть очень сильно поэтому вот если какое-то чувство справедливости собственность Совести, ну, у ну, человека немножечко даже порой отсутствует, поэтому бессовестно. Молодой а человек э, может происходить э, по такому варианту. Но его работа ⁇ это его, я бы сказала, очень все. Без работы этот человек не может. Ему надо чем-то властвовать, ему надо что-то делать. О, он в этом нуждается, как никто другой. Поэтому здесь без этого невозможно. Ну, здесь есть какая-то такая интересная, интересная. то есть, возможно, у человека есть какие-то распределения, ну, это вот то же самое, что, как же, дают деньги, бери, бьют, беги, ну, что-то типа такого, ну, каждый сам здесь себе ну, умеет однозначно. Здесь могут чист, нечистые на руку ну, я могла бы сказать, некоторые люди проигрываются. То есть какая-то есть своя правда, своя идеология жизни просто. Давайте вот подытожим, немного обобщим и немного не, не будем углубляться в то, что он бессосный. Но здесь работает и все. Он чувствует, он ценит, близлежащее окружение ценит семью, он знает этому цену, он это, он это ставит приоритет. Но, но без работы по имени как-то. Я имею в виду работу. Он это, без этого очень сильно не может. Поэтому вот. Это вторая позиция, еще последняя. Да, стоп все. На самом деле правильно. Ну, давайте описание. Вот такой человек. Можно узнать. Давайте узнаем о ваших отношениях. Давайте узнаем о ваших отношениях, ваш ваша позиция, да? В ваших отношениях. Хм. О ваших отношениях с этим человеком. Угу. с этим с этими вы его знаете это с этим человеком вы этого человека знаете то есть прям сразу говорю, с этим человеком очень сложно очень сложно потому что есть какой-то некий внутренний идеализм у этого человека и порой, возможно некоторое непонимание с ваших сторон здесь происходит да, дорогие мои, отношения здесь могут быть тяжелыми, тяжеловесными. Возможно, просто переживали периоды тяжелых каких-то нож. Тоже не удивлюсь. То есть здесь немного, но ну, не так все просто, дорогие мои, да. Возможно, даже какие-то связи, возможно, у кого-то дети, может быть, и у вас с этим человеком, либо поодиночке. Вот здесь вот я бы сказала так. Да, возможно, здесь и поодиночке, возможно, даже и взаимосвязь этих людей, то есть здесь может и присутствовать. То есть с этим человеком отношения прям сразу скажу, ну, как-то сложновато. Возможно, где-то денежку не хватает с женской стороны. Мужчин трудоголик немножечко здесь присутствует, то есть да. Возможно, есть взаимное непонимание и просто конфликты. Ну, просто подчеркивание тяжелости отношений, какие-то сложности, да. Да, вы с этим человеком связаны, но, возможно, с семьей, возможно, какими-то отношениями, может быть даже с ним в прошлом что-то было тоже не удивлять. Здесь присутствует взаимосвязь с этим человеком, какая бы она ни была. Здесь присутствуют дети. Вот что самое интересное, дети, с женской стороны точно, с мужской я тоже могла бы сказать, может это также вас и объединяет. Но здесь очень какие-то такие интересные взаимоотношения, они не простые, не двух разных людей, просто какие-то есть взаимовыгодные непонимания и сложности. Ну, ну, каждый здесь справляется, дорогие мои. Ну, каждый здесь справляется. Просто успокаивается и справляется. Вот и все. Поэтому вас, в принципе, здесь и связывает. Возможно, что-то общее. Возможно, также финансовые какие-то вещи. Возможно, семейные взаимоотношения. Ну, просто есть какое-то отдаление, есть какое-то непонимание, как двое из разных немножечко миров. Я бы сказала, немножко в таком контексте. Вот. Поэтому здесь женщина более эмоциональна, мужчина более стабильный в этих отношениях. Какой человек заинтересован в отношениях с вами? Но здесь просто могут какие-то взаимовыгодные непонимания, какая-то тяжесть просто присутствует. Возможно, просто тяжело с этим человеком, либо тяжело вместе с этим человеком. Здесь больше вот короче, как так. Да, человек очень стабильный, трудолюбивый, спокойный самоуверенный и уверенный в себе. Самоуверенный и уверенный. Тавтология? Хотя я не думаю. Вот. Да, но здесь присутствуют дети. Либо с одной из сторон, либо с, либо с двух прям сразу сторон, либо это что-то общее на двоих. Я не исключаю. Ни такой, ни этот, ни тот вариант. Прямо здесь можно сказать аж все. Поэтому вот. А, да здесь и здесь вот как-то так ладненько давайте а его ближайшее проявление относительно вас его ближайшее проявление относительно вас либо ее Человек вас на какую-то мысль натолкнет, либо будете посмотреть, либо будете наблюдать за его работой, либо будете наблюдать за тем, как он как-то меняется и преобразуется. То есть здесь, возможно, какие-то даже интересные счастливые случаи, возможно, также касаемо вас двух. То есть, ближайшее проявление относительно вас. Возможно, какой-то счастливый случай вам попадется с этим человеком Но насчет либо бизнеса, либо успехов. И реализации вот здесь как будто вот, вот Да. не здесь и что и вам что и что ему и что вам что-то прилетит и в какой-то счастливый случай окажется какой-то во благо то есть вот здесь я прям сразу говорю то есть здесь немножко понимаешь не о том что какое-то ближайшее проявление его относительно вас возможно это счастливый случай где вы там встретитесь где-то возможно это счастливый случай который случится у вас одновременно, то есть здесь, ну, касаемо работы, касаемо, возможно, также денежно-финансовых отношений, реализации планов, как, какая-то такая интересная вещь, ну, что-то вам, возможно, вместе вам прилетит что-то одно, но здесь я бы не сказала, не, не насчет ближайшего проявления, здесь немного будет и глубже позиция, здесь и то же самое, что вы задумаете что-то вместе, я вот к чему: возможно, какие-то совпадут звезды, что у вас что-то очень сильно интересное будет. Но это касаемо развития, касаемо ваших надежд и желаний. Это насчет какого-то конца и начала, я бы сказала. Вот здесь даже точнее я бы не могла бы сказать насчет чего-то конечного, возможно, каких-то конечных результатов, М -м -м -м -м, конца и начала, да. Возможно, вы с этим человеком хотели что-то закончить, и у вас как бы это получится, либо вам какой-то случай предоставится с этим что-то закончить не с этим человеком, а с ним вместе, допустим. Возможно, с этим человеком, я не исключаю. Но также могу предположить, что Возможно, с помощью. Возможно, вы вдвоем, с помощью каких-то вещей, сможете положить чему-то конец. Но здесь немножко, как все равно, я бы сказала, глобально. Здесь о конце и начало. Но чего именно? Это касается ваших, ваших семей, либо вашей семьи по отдельности. То есть здесь я бы сказала, бы здесь больше как-то так. Возможно, какие-то рассуждения, обмусоливания ваших семей. Возможно, вашей близлежащей какой-то семьи. Но здесь вот как-то, как-то, как-то да. Я подумала, чьи мечты. А здесь, возможно, какой-то определенной семьи. О начале и конце, ну что-то здесь какие-то, возможно, какой-то конец какой-то некоторой трудной ситуации, которая провоцировала очень большое влияние, вливание в чего-либо сил. Вот о чем может, в принципе, здесь говориться. То есть какой-то предоставится случай, очень сильно интересный, чтобы, возможно, также приблизиться к мечте по поводу того, на какие, на какие силы вы вливали вместе с этим человеком. Вот здесь я могла бы вот сформулировать больше так. Но это не касается какого-то конкретного человека, кстати. Нет, не без конкретики. Здесь касается двоих, либо определенной какой-то семьи. Короче, кто? Мужчина по второму варианту. А я же сказала, я же сказала, там интересный, хороший, молодой человек. Спокойный, он уравновешенный. И его вторая жизнь это семья и работа. Я это в вначале говорила, щелкните, все описание было. Ну, там да, да там да, там, там именно там молодой человек. Если женщина, то тогда считайте, что женщина, но более с мужскими выраженными чертами, если вы загадали на вторую женщину. Там прям император, понимаешь, выпал. Там прям император, поэтому, в принципе, я больше описывала именно мужчину. Ну, если что, просто в женщину, ну... С мужскими позывами, так скажем. Ладненько, давайте погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал третий вариант. А какой человек заинтересован в отношениях с вами? Описание. Потом узнаем о ваших отношениях и его близлежащее проявление относительно вас. Давайте, его описание этого человека, который хочет заинтересован в отношениях с вами. Быть или не быть, вот в чем вопрос. У -у -у -у. Шпион, развратник, <гум> шпион, а возможно шпионка и развратница, подверженная многим вещам своей жизни. Я бы даже, я бы даже не удивляю что эти люди очень сильно очаровательны интриганы. у-у-у-у попали, <гум> попали, дорогие мои, <гум> сигнификаторы, дай боже. Они, ну я бы не сказала, спорщики, заговорщики, но здесь есть такое. Воевать, отвоевывать ли свои границы, убеждений, взглядов и мечта. Они всегда стремятся к своему. Такие, но здесь происходит некоторая властность. Но я бы не сказала, как у второго ко всему, а здесь к определенным вещам властность присутствует. Большая заинтересованность жизнью. Движуха его интересует. Этого человека интересует движение жизни, постоянный круговорот событий. Работа так же, как и второго, прям практически одна, однотипна. Они очаровательны. Всегда очар, оч, очаровательны, приятны. С ними, с ними легко общаться, да, они хитрецы. У -у -у. А наградила. Чем-то наградила, чем-то нет. Их природы я бы сказала больше. Ну, давайте так. Не ко всем я бы могла бы сказать, но такое может присутствовать. Ну, какие-то внезаконные пищи. Незаконно. Да, здесь как-то я бы сказала больше какой-то такой момент. Немножко жадобы и хапуги. Ну, копеечка копеечки. Возможно, это оставание по наследству, возможно, что-то незаконное, но что-то присутствует в распоряжении этого человека очень сильно большое. Либо корпорация, либо недвижимость, либо еще что-то. Но здесь я бы сказала как-то так. Либо это ему принадлежит, либо этому вообще не, не должно принадлежать, но есть. Вот, по сути. По сути, человек, возможно, это сделал. Поэтому вот, возможно, некоторая задумка о каком-то... Прихватить их жизни. И триги вообще тайны, разве не говорю. правда. Ух, агенты какие-то тут. Ну ладно, давайте. А может не агенты, а может простые смуща вы думаете, что агенты? Ладно. Как матрица, да? Не дай бог. Ладно, описание, ну здорово. Ну что-то незаконно, либо законно, но при этом что-то большое у него присутствует. Какая-то недвижимость. Либо бизнес, либо недвижимость, но что-то очень сильно огромное и большое. У него есть как-то распоряжение. Не уверена до конца, что прям сильно владеет. Возможно, присутствует, но не владение. То есть, вот здесь я не буду прям ограничить, как-то разграничивать, прям вот что вот так точно. Здесь и так, и, и, и так, и эдах. Но я бы сказала, больше какой-то такой момент. Давай дальше. В а ваших отношениях с этим человеком? Какие, какие у вас отношения с этим человеком? будет мечей, лицарь мечей. Хоть знаете, этот человек, это мне интересно. <свы> О, а здесь, кстати, здесь вы можете Здесь вы можете... Ну, я бы сказала, в некотором плане некоторые женщины могут знать этих людей, но здесь пробегали какие-то рабочие процессы, возможно, по работе, возможно, в поездках, в командировках, встречи, знакомства. Здесь может пробегать то есть, такой момент, что вы можете в одной командировке быть на одних и тех же встречах, совещаниях и тому подобное. Он властный и разговорчивый, знает, как подать себя. и не все... Он не всегда себя выдает, но он знает, как это сделать. Вот здесь я бы сказала больше так. Возможно, какой-то не, не то, что не скандалист, а или отношений, но больше ставит так, что я здесь босс. То есть в разговоре больше какой-то такой момент может прослеживаться. Но здесь, может, по бизнесу, может, по деньгам, может, по недвижимости вы можете с этим человеком быть знакомы через вот работу, поездки, Какие-то связи, возможно, по связям тоже, кстати, почему бы и нет. А, возможно, там какой-то сотрудник чего-то вам какие-то вещи, допустим, не знаю, чинил. Чинил по работе. По работе, по встречам, возможно, у кого-то здесь присутствует некий конь. Ну, имеется в виду, кто-то здесь очень хорошо на машине ездит. Вот. Да, он, человек может очень сильно проигрываться по работам, очень сильно, по поездкам, по работам, по свершениям. Да, здесь, здесь всегда, здесь между людьми определенный формат отношений, он не изменяется, кстати, у людей. Здесь, да, я бы сказала, определенный формат отношений. Кто-то здесь, э, ну, с, с, у кого-то здесь присутствует. То есть здесь не так, чтобы он мне нравился, я ему нравился, мы потихоньку сближаемся. Нет, здесь определенный формат отношений. Но здесь знакомство и какой-то такой момент, что... В отношениях это больше бизнес, поездки, свершения, либо он вам что-то предлагал, давал, либо как-то снабжал, либо как-то чем-то помогал. То есть здесь больше какой-то такой момент. определенный формат отношений, нет ни после, нет ни до, вот это, это важно тоже. Да, ну... да, вы молодому человеку однозначно понравились. Прям очень даже сильно до да безумия. Я бы сказала очень. Поэтому вот, да, ну да безумия здесь вы понравились, здесь я допишу да, вот так, больше не подходит он под эти описания, и именно формат, нет, здесь именно мужчина испытывает к вам влечение сексуального типа, и вот такой момент, да, то есть здесь, здесь присутствуют очень сильно сексуальные потребности. Вы кого-то Так, отписываете, кто делает так, возбудим и не дадим. Это я, Это я знаю, у меня такие девчонки тут есть. <eight> на определенный формат отношений. Я не могу сказать, что кто-то здесь очень близок. Здесь как-то определенно. То есть, возможно, здесь и так, что, в принципе, вы не даете никаких даже оснований на то, чтобы строить с вами отношения. Никто не сближается, не отдаляется, не намеки. Но здесь вы, мужчине, испытываете очень определенный формат. Не у всех там какие-то сексуальные отношения. Это не ко всем, кстати. Нет, здесь, возможно, здесь большинство, я бы сказала так, что женщина не особо заинтересована в давании каких-то возможностей данному человеку. Здесь больше такой проигрывается момент, нежели как-то еще. Но определенный формат, определенные рамки, здесь они не нарушаются никем. Но вы в человеке просто вызываете сексуальное влечение. Очень даже причем сильно. Возбудим и не дадим. Поэтому вот. А, давайте, да, давайте ближайшее проявление относительно вас у этого человека. Ну давайте, ближайшее проявление. Вот это да, это точно. Ой, это тоже. А, десятка мечей, ага, десятка мечей так немножечко выпало, да. Ну, не, не каждый тут пойдет и к вам будет как-то что-то делать, но не каждый, не каждый, не, не каждый, кому надо, очень сильно предложат, но предло, предлагать они будут с разговоров, возможно, как-то она этому связана с какими-то конфликтами, достижениями и вызываниями на слабо, то есть мужчина явно, если что, либо женщина, да, либо... Сделать так, чтобы вас заинтересовать, заинтриговать какими-либо методами, но больше всего устной форме и с развитием. То есть, вас где-то, ну, человек, да. Ну, то есть, ближайшее проявление будет относительно такого момента, что человек будет всеми методами пытаться вас задеть, пытаться вас как-то. Это как касюльки дергать. Касюльки дергать раньше дергали касюльки в школе. Тут тоже может такое, кстати, проигрываться. Здесь также может проигрываться, что как-то заинтересованность, как-то «а слабо, не слабо тебе». Это тоже, кстати, может быть. Но именно чтобы вы как-то, ну не то что попались, а были заинтересованы. Но человек любит добиваться побед, ему это нужно, ему необходимо. Он уверенный тоже так же в себе. Но ему надо знать наверняка, поэтому, я так понимаю, много сил будет предоставлять на то и, и уделять времени тому, чтобы как-то вас, алё-алё, достучаться. Прям причем сильно, чтобы заинтригованы были. Не, кому вы не нужны, прям сразу говорю, кто на вас очень сильно дальних, а дальнозорких планов не строит, просто вам типа мило будут улыбаться, но вас не будет интриговать. В том-то и дело. Это, это вот ближайшее проявление относительно вас. Кто вас сильно не заинтересован, здесь прям прям да. Кто вас сильно не заинтересован, но вы приятны этому. Я не не спорю, не удивляюсь. Тот будет проявлять себя, но больше в манере, привет, пока и не особо каких-то действий делать. Просто потому, что ему и так хорошо. Кто заинтересован в вас, он будет всеми методами, всеми возможными способностями, методами. Я доставил у тебя ключ разводной в ванной. Все, мне надо его забрать Ты смотришь, а ключа-то нет А как так, да, он по-любому там А я сейчас достану, сейчас приеду Но смотрите, двери чужим людям не открываются Мало ли какие люди Поэтому, ладно Ну правда, кто не сильно заинтересован А просто как бы интересуется Тот просто будет для ряда поля Ничего такого. И вот как-то больше улыбаться и вот как-то немножечко на расстоянии, не говорить о чем-либо возможно, смолкать, переводить тему, но не заинтересовываться. А просто вот привет! Привет! Хорошо выглядишь? Да, пошла, пошла дальше. Все. А один а, а прям сильно будет настаивать на том, чтобы моя, давай со мной пойдем. А я, а, я на, а я согласен и там. То есть, вот какой-то такой момент. Ну, не, не все тут заинтересованы вами прям достаточно сильно, просто есть какая-то заинтересованность, но не особо она, видать, какая-то обоюдная просто. Поэтому, дорогие мои, вот как-то вот я даже разграничивала насчет проявления заинтересованности, да? Ну, вот здесь по этому варианту я бы немного сказала в таком контексте. Поэтому спасибо вам за то, что вы... Досмотрели до конца. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал, оформляйте спонсорство, если дополнительно интересно какие-то вопросы. Поэтому вот. Спасибо вам за то, что досмотрели. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на Бусти, если вы хотите знать о картах немножечко больше, из личного опыта. так скажем. Поэтому удачи и пока-пока.